Погнали, друзья. Ну, спасибо большое, что хоть предоставили хоть какой-то там сарай. Ох, нихрена себе, здесь кто жил, что за срач такой устроили. А что же это у нас тут такое, друзья, спросите вы. А братишка Scratch сегодня будет играть в House Flipper. Это такой, значит, симулятор строительства и ухода за своим участком и его продажей. Будем заниматься, ребятки, строительством. Посмотрим, что у нас из этого получится. Но все, кто сейчас меня смотрит, пожалуйста, поддержите меня лайкосиком. Напишите какой-нибудь комментарий, интересный, непременно всем отвечу. Так, ну что ж, играем. Игрушечка, ребятки, не совсем новая. Она у нас 2018 года выпуска, но... Я как раз таки люблю а, подобные жанры, симуляторы и различные, если кто знаком с моим творчеством на моем канале, вы можете найти множество различных симуляторов, если вам интересно. Ну а у нас речь, речь пойдет сейчас конкретно о Хаос Флиппере. Ну что ж, давайте начнем а, совершенно новую игру. И покажу я для вас, собственно, ну и для себя. Я уже думаю, что многие видели. А, в первую очередь, конечно, для себя, что это за игрушечка такая и как в нее играть. Начиная новую игру, ты потеряешь весь свой прогресс. Так, да, я действительно хочу это сделать. Мне не обязательно тот прогресс, до которого я дошел. Сейчас будет наш прогресс, ребятки, прямо в прямом эфире и больше никакого прогресса. Только лишь а, в прямом эфире специально а, для вас. Приветствуем тебя, приветствуем тебя в Хаос Флиппер. Эта игра позволит тебе покупать, ремонтировать, обустраивать и продавать обновленные дома. А, но пока тебе придется довольствоваться этим а, сараем, который по сути является офисом и ноутбуком, а, твоим центром управления. Ну спасибо большое, что хоть предоставили хоть какой-то там сарай, я не знаю. Хотя бы в нем мы поживем. А, благодарим за покупку, расширение... Гарден флипер. А, так, ладненько, не за что. В нашем почтовом ящике появилось. Так, это мне все предельно понятно. А что у нас какие-то обновления появились И так далее Так, ну что ж, попадаем мы сразу вот на такой вот участочек Итак, добро пожаловать в сарай, друзья Это мой текущий новый дом На ближайшее время Я не знаю, сколько я здесь проживу Но надеюсь, что не слишком долго Потому что я постараюсь обустроить этот дом а, Как-нибудь а, покрасивее немножечко Да, вот такой вот у нас участочек На участочке у нас а, растет трава Все заросло какими-то кустами Крапива ли это здесь, не пойму ну что ж, давайте коротко, ребятки, о геймплее, у нас начинается прохождение, так сказать, обзорчик, да, и посмотрим, что здесь можно делать, так, для начала надо расчистить вход, убираем все вот эти мешки, что-то тут, блин, куда полетел... А, Что-то тут реально все завалено, мне это не нравится Так, также мы можем расчищать вот эту травку а Убираем крапивку с участка Но я думаю, мы этим чуть попозже займемся Потому что тут столько этой травы вообще Вы посмотрите, это там трава а Здесь куча травы, крапивы Не, это надо реально целый, целый час, наверное, выделить, чтобы здесь а, а, все убрать Ну давайте зайдем наш, в наш первый дом, так называемый сарайчик Открываемся Так, тадам, welcome! Welcome! Добро пожаловать, друзья! Заходим! Ох, нихрена себе! Здесь кто жил? Чё за срач такой устроили? Короче, я, мягко говоря, ребятки, в шоке. А устроили здесь, блин, я не знаю, здесь что толпа... Э -э -э -э. Толпа вчера отдыхала, что ли, какая-то из-за собой не прибрала, такое ощущение складывается. А, ну да ладненько, М -м -м, универсальное помещение 16 квадратных метров, а, состояние счета Ни хрена себе, у меня денег, вы посмотрите, 1 миллион 706 тысяч 936 рублей 51 копейка, вы смотрите, какие деньжищи. Ох, эти ж бы мне деньги, да в реальную жизнь, ну да ладненько, так... Какие-то тумбочки полуразрушенные, полуразваленные, что-то такое. Это газовая плитка, сейчас что-нибудь приготовим, а то пожрать-то всегда захочется. Так, что мне надо дальше сделать? Ох, плакатик какой-то прикольный, да. А, good work под подсказывает мне плакатик, типа, давай работай, брательник, а у тебя всегда должны быть дела, без работы не сиди. Ну это просто капец какой-то, что тут за старые газеты, не пойму. Это что за, блин, бумажки какие-то везде валяются. Давайте немножко приборочку сделаем, да, что ли, тут немножечко хотя бы чтобы, блин, привести это хоть в какой-то цивильный вид. О, открывая закрываем, мы хотя бы починили створки этих самых тумбочек. Отлично, уже как-то получше. Так, это что у нас? Открыть-закрыть, закрыли, так... Отлично, Так, уже немножко получше. Это что за место? А, магазин пока недоступен, мне говорят. Так, а как активировать магазин? А, о, это что? А, это ноутбук у нас. Так, твой ноутбук. Ноутбук позволит тебе принимать заказы, покупать дома и перемещаться между ними. А ты не можешь пока что позволить себе покупку целого дома, но похоже, что в электронном ящике у тебя уже есть первый заказ. Замечательно, друзья. Давно уже хотел поделать что-нибудь, поразмяться бы уже, да? А то... В этой халупе пока что делать нечего. Итак, используем ноутбук. Давайте посмотрим. Опа, у нас такой вот ноутбук. А состояние нашего счета показывает а, текущая дата, ребятки. Также здесь указано текущее время, да, в которое я играю. Игра следит за мной, даже за тем временем, которое у меня в реальности. Посмотрите только. Или нет? Нет, это похоже нереальное время, а может быть и реальное. Ну да ладненько. Так, почта. Давайте посмотрим почту. И что у нас здесь есть? А, входящий и архив. А, Александр Кваша. Бывший вы... А, бывший вынес из моего дома батарею. Ни хрена себе дела. А, тема. Бывший вынес из моего, а, из моего дома батарею. Ну что ж, здравствуйте. Я хотел, бы получить фир... Я хотел бы поручить вашей фирме работу по наведению порядка в моем доме. А Судя по фотографиям а, на фейспам, а, мой бывший а, из, из мести вломился в мою квартиру, устроил бардак и вынес батарею. Возможно, пропало что-то еще. А, пожалуйста, наведите порядок в доме и установите недостающее оборудование. И еще хотела бы спросить вас, не сообщать об этой об этой всей ситуации в полицию я сама разберусь с моими бывшим с моим бывшим парнем после возвращения из командировки до свидания александра кваша а, ну что ж, Александр, как говорится, не вопрос вообще, Рассказ мы ничего не будем, принимаю ваш заказик и, я так понимаю, мы сразу же перемещаемся, мне здесь дают в загрузочных экранах, как всегда, советы, ну, двухспальная кровать как раз для меня И мы уже на месте, друзья, в считанные секунды мы приезжаем в этот дом и получаем швабру, ты получил швабру Замечательно, вот это подгон, вот это подарок на Новый год, я понимаю, да, батарячком Так, поздравляем, ты разблокировал новый инструмент С этого момента ты сможешь убирать грязь, используя швабру Замечательно, друзья, всегда об этом мечтал, всегда мечтал об уборке грязи шваброй Но не руками же я ее буду убирать, правильно? Сорнички, да, можем попутно, ребятки, сорняками заняться Прогресс должен расти, сорняков много А у меня прям руки чешутся, чтобы поубирать сорнячки Что это? Ты развиваешься, говорят мне, ни хрена себе Вы видели? Да, я просто по своей инициативе начал срывать сорняки на чужом участке И развил свои навыки а, Включи планшет, чтобы выбрать а, на что ты хочешь потратить свои очки умений, которые получил Серьезно? За уборку а, вот так вот сорняков я получаю еще очки какие-то навыков Офигеть просто, я не знал Ну давайте пробовать будем дальше Так, еще сорнячок Еще сорнячок У меня прям мания на сорняки, друзья О, а это что такое? Плитка Сейчас и плитку тоже все унесу отсюда, наверное. Плиточка нам пригодится в саду, да. У нас в саду плитки недостаточно. Да-да-ладно, пускай пока здесь лежит. Так, мне сказали, что на тап какие-то навыки можно распределить. Садовник. А, Новая способность за 6 минут. А, что это такое? 15 посаж посаженных растений, 117 сорняков удалено. Три кротов уничтожены. Я ни одного карта еще не уничтожил. Вы о чем? Какие, ребятки, способности доступны? Быстрый. Посадка быстрее на 80%. Оборудована. Триммер для травы 2019, увеличенный диапазон покоса. Смысл садовника. Высокую траву видно на миникарте. О, вот это вот, наверное, я сделаю, чтобы высокую траву было видно на миникарте. Так, мне кажется, мне будет проще ее отслеживать и находить. А высокая трава, как она отмечается? Вот этими кругляшками, что ли? что Ну, это, я так понимаю, дерево топор пока недоступно, то есть мы можем срубить даже это дерево, офигеть! Так, я думаю, нам надо ближе к, де к делу, ближе к теме, так, но я все-таки предпочту убраться здесь на участке, раз уж я начал так, сорнячки, сорнячки, пора бы вам уже а, убраться отсюда с участка, я за вас бабло, бабло получу, в любом случае, мне дадут за вас что-то, наверное, или хотя я по собственной инициативе всегда наказуемо, ребят, надо это не забывать об этом, поэтому если я сейчас уберу сорняки, этого никто не заметит, и мне это никто не оплатит, поэтому по своей собственной инициативе этим занимаемся, так, ну да ладно, хрен бы с ними э, давайте переступим э, все-таки приступим к главному к важному нашему заданию, входим в этот дом, ох ты ё а! тут похоже еще хуже, чем у меня, ну капец, тут кто пробежал-то, я не знаю, тут медведь что ли пробежал я не знаю, и нагадил здесь, просто срач кругом неимоверный, вообще, вы что тут творили я не понимаю, а? Бордольер тут устроили, блин Ну вы капец, так, короче, что мне там дали Мне же говорили про швабру какую-то О, нажатием на правую кнопку мыши, мы выбираем швабру Вот так вот, друзья, есть у нас подарок Наш на Новый год пригодился Ну что ж, начинаем кропотливую работенку а, Уборка в самом разгаре Так, дверь может закрыть и пошел прогресс, да, вот там у нас, ребятки, в правом углу есть прогресс от того, что мы делаем В данный момент мы ловко орудуем шваброй и убираем здесь весь мусор Да, друзья, начи... И как когда-то и великие все люди начинали с самых низов и орудовали швабры в таких вот помещениях, в котором орудую я Поэтому никогда, ребятки, не бывает звезд без швабры Ой, что-то я... куда-то меня понесло, непонятно Философ хренов. Так, уборкой занимайся лучше и заткнись, слышишь, да, работу свою знай. Звезда, блин, недоделанная. Так, а что у нас здесь в комнате? Так, тут тоже у нас везде срач. Давайте уберем, ребятки, все, все эти комнаты. Наведем здесь а, марафет. Так, где еще есть грязь, чтобы мне сразу же потом швабру не доставать? Давайте оглянемся как следует. Тут у нас что? О, это ванная комната. Так, в умывальник тоже швабру я засуну с удовольствием. Так, на потолке нету грязи, не оплевали потолок? Не, не оплевали, все нормально Так, дальше, где грязь у нас? Тут у нас что? А, это задний выход Домик тоже небольшой, примерно такой же, как у меня Ну как, у меня-то вообще уже сарай, сараем А здесь более-менее хоть на домик похож Так, а мусор весь убираем Вроде бы швабры я поорудовал А стулья надо бы, наверное, поставить Так, информация, доступно новое очко умение Нифига себе, давайте срочно его используем Так, уборка, новая способность За 74 очищенных элемента Выброшенный мусор Отлично Проницательный взгляд на миникарте Видно некоторые загрязнения Уборка быстрее на 25% Быстрые ручки, друзья Большое расстояние Хорошая швабра Супер-пупер-мега-швабра 2018 Выбрасывай мусор в пределах какого-то там диапазона Я так понимаю Так, ладно, я, наверное, все-таки сделаю м -м, Большую швабру, да или лучше быстрые руки, или лучше на мини-карте, чтобы... Да, давайте все-таки усовершенствуем, чтобы мы понимали, где у нас есть загрязнение. И да, друзья, как только я выбрал, я сразу же вижу, где у меня а, имеется загрязнение. Интересно, вот тут вот вроде как а, а, на карте числится загрязнение, но я уже отсюда это все дело убрал. Ага, видите, как только мы, ребят начинаем убирать, а, с мини-карты пропадают все загрязняющие предметы. Что-то тут стул, мне кажется, кривого стоит давайте-ка поставим его. Как-то поровнее, да-да-да, можем вот так вот крутить на ролик и регулировать Так, ну в этой комнате чисто, а вот здесь, кстати, срач еще остался Наверное, под диваном, да, насрали? Ну-ка, давайте уберем Под диваном есть мусор? А, это вот эти банки указываются Это банки, коробки всякие помятые, да, вот это у нас мусор Это, на самом деле, очень удобная, ребятки, функция, которую я сейчас выбрал Просто она а, мне позволяет сразу видеть, где у меня... Мусор, а где? Нет, потому что Так порой иногда и не заметишь сразу Вот нормально, а нет, это тоже мусорная банка Мусор весь убрал И как, какие-то про какие-то недостающие предметы Я помню, мне говорили, это скорее всего Про эту батарею, так, твой планшет А теперь у меня есть планшет, нажав на тап, Мы можем взять и спрятать его С его помощью мы сможем покупать Нужные для работы вещи Черт возьми, это же круто, это же просто Суперски, играем, ребятки В, в игрушечку под названием Хаос Flipper Изображаем из себя, значит Ремонтника мастера на все руки Ну и вы, конечно же, поддержите меня И поставьте, пожалуйста, лайкосик А кому интересно, даже можете обратиться ко мне в комментариях Я вам непременно отвечу Братишка Сквич имеет такую за замечательную особенность Как отвечать совершенно на все комментарии Без исключения, поэтому пишите С удовольствием пообщаемся Ну а мы попробуем решить вопрос вот с этой именно Батареей, да-да-да Так, мне пишут, что можно купить и установить здесь батарею Нажмем на тап, и я так понимаю, где-то должен быть магазин Так, батарею, да, надо набрать, наверное, в поисковике Батарея, интересно, тут она одна такая или их тут куча целая? Нет Одна батарея, которую можно вот так повертеть, которую можно покрутить Наверное, можно как-то ее даже увеличить Но нам она просто нужна 2500 стоит у нас такая батарея Покупаем, так и ставим, собственно говоря, вот сюда. Так, что нам надо сделать? Прогресс у нас растет. А, так, нажатием на Е. Да, мы можем какие-то болтики даже покрутить. О, мы можем установить, я так понимаю, вот эти вот штуки, да, всякие. Не знаю, как они правильно называются. ребят, напишите в комментариях, вот это что я ставлю. Это краны, скорее всего, да? Вот это видно, что кран. Который пода да делает подачу э, водички в нашу батарею. Открываем его. И уаля, друзья, э, завершенный заказ. Все задания выполнены. А прибыль 44 тысячи рублей за этот ремонт. Ни хрена себе. Вы представляете, если бы в реальной жизни вы за такую уборку получили 44 тысячи? Я бы не отказался, черт возьми, убрать эту комнату. И с, так, с таким же объемом работы заменить батарею и так далее. Это просто капец. Как, э, даже стулья не буду ставить. Я все сделал. Зачем мне лишнее... Правильно? А, а, если, а если у нас опыт, ребятки, с этого будет копиться, тогда другое дело. Да, поставим стулья, повернем стол, поставим его более-менее правильно, прямо как вот так вот, да. Вот так сюда стульчик, да-да-да, чтобы все было ровненько, аккуратненько по уму. Один, второй, ну, примерно вот так. Ну и плюс бокал, чего он на, на, на полу будет валяться? Вот так вот поставим его и все, и будет совсем красота. Вот этот диван, вообще, капец, здесь такая маленькая комната. Вот этот диван надо поближе, наверное, сюда поставить. Во! Вот Проход вроде как есть, и диван чуть подальше. Нельзя сидеть близко к телевизору. Расстояние должно быть достаточно немаленькое, чтобы смотреть. Хотя, если учитывать размеры этого экрана, то тут, наверное, надо в упор вообще сидеть и смотреть, да, этот телевизор, чтобы хоть что-то там разглядеть. Ну да ладно. Я так понимаю, мы завершили заказ. И нажимаем на... Enter. А, выполнено 100% заказы, можешь завершить его сейчас а, Ты действительно хочешь завершить? Да, друзья, завершаем Я постарался, считаю, на славу Ну а как думаете вы, постарался, братишка, скретч на славу или нет? Напишите об этом в комментах Первый заказ, друзья, выполнен Посмотрим, что нас ждет дальше Ни хрена себе, я когда получил новый опыт Я вижу столько у меня тут мусора в моем, а, в моем помещении Все загажено, вы смотрите, грязью все залито Кровать какая-то старая, надо ее обновить срочно Что это тут, а, блин, подождите-ка Стоп-стоп-стоп, я, по-моему, уже все починил здесь О, фонарик, кстати, есть на буковку F Да-да-да, друзья, имейте в виду Фонарик имеется Это что такое? Это у нас противопожарка даже имеется Вроде хата такая, да, знаете, засранная немножечко Но фонарик у нас есть Так, кстати, швабра, как на кнопочке-то можно ее выбрать? Нет, надо обязательно нажимать на правую кнопку мыши Так, что-то грязи здесь много Надо бы прибраться и в своем тоже жилище Раз я обзавелся некоторыми навыками И мне теперь видно, где у меня куча грязи О, плита вся тоже загажена Здесь тоже какая-то грязь Да, я не хочу, я не люблю, когда у меня, ребятки, грязно Поэтому давайте приберемся По максимуму, здесь тоже какое-то пятно, по-моему, в углу, да? Где-то есть Так, что-то не пойму, или оно в углу, или где Или оно вообще за, это, за этим шкафчиком а, Не могу найти А, где-то здесь пятно есть А, на столе большое пятно, прям, я его как-то так не заметил да? Так, где-то еще есть пятно О, а ванны что у нас тут такое? Так, в ванной тоже есть пятна Давайте их уберем, все почистим там у нас как-то, ага, вот на потолке еще пятно вижу, так, здесь в углу, сейчас, ребятки, будет все у нас покрасивее немножечко. Так, здесь, по-моему, тоже батареи не хватает, да, или что-то в этом роде. Ага, вижу я еще загрязнение вот в этой комнате, но я а, его вижу на миникарте, а по факту не могу понять. Так, кувалда, стой на месте, а, ты куда-то, я не знаю, полетела. Так, кстати, ее можно поворачивать а, вверх-вниз влево-вправо, такая вертикальная как ее поставить, не знаю как? так, давай-ка мы тебя положим пока на подоконнике полежишь, у нас ничего с тобой не случится, тут где-то мне пишут что грязь у меня есть, я что-то ее не вижу друзья, вы видите, нет, я лично не вижу давайте поорудуем швабры здесь в углу может где-то под столом у меня там что-то завалялось какая-то коробка, не знаю, мусорная или что-то в этом роде, нельзя мне убрать стол-то, нет, можно кстати стол убрать но если я уберу стол, у меня с него весь мусор попадает мой. Ну да ладно, я думаю, в процессе когда-нибудь мы эту грязь найдем. Может, она вообще снаружи где-нибудь у нас находится? Не будем заморачиваться. У нас, ребятки, очень много дел в игрушечке под названием Хаус Флипер. Да, нам нужно выполнять заказы. Хотя какие заказы? У меня лям. Почти два ляма наличных на кармане. Так что я могу себе сейчас просто-напросто взять хату какую-нибудь нормальную купить. О, а здесь что за грязь? Так, здесь я что-то не усмотрел. Так, давайте сейчас все приберем как следует. Так, здесь грязь мы убрали. А, блин, все равно отображается грязь, плохой из меня уборщик. Убираю грязь, а она не убирается за такая. Так тумбочку давайте сюда вот переставим поближе к стеночке, вот так вот. Так это слишком далеко, наверное. Ну-ка, давайте максимально близко. Так под кровать вроде тоже пишут, что грязи куча. А, да, ребят, вот так здесь можно двигать, перемещать предметы, все убирать, а, как вам понравится и, собственно, наводить марафет. Короче, мне пишут, что здесь куча грязи еще есть, но я... Ее пока что а, не нашел. Так, ну что ж, а, так, что здесь такое написано? А, а, можешь купить и установить здесь батарею. А, это то, что я делал в прошлый раз, да? Давайте возьмем тоже батарею. У меня уже есть одна на примете. Куда бы ее поставить-то? Для нее тут специальное место, я смотрю. То есть, кроме как в это место батарею мы больше никуда с вами поставить не можем. В другое место, к примеру, в квартире. А выше поставить нельзя, только лишь примерно а вот сюда. Ну что ж, сюда так сюда, давайте сюда и поставим. Так, и надо закрутить вот эти вот, значит, вот эти, значит, штуки. Так, раз кранчик, два края так, один поставили, второй. Да, такую процедуру мы уже делали, да, у нас вот прошлый контракт был, и все, и теперь я уже мастер, я могу себе такой же ремонт сделать. Новое очко умения. Вы видите, что происходит? Я делаю и развиваюсь. Я развиваю свои навыки. Так, кроватку надо обратно поближе к батарее поставить и к стеночке. Так, теперь у нас будет потеплее немножечко. Так, что она не ставится? О! А вот, а, а, во, во, во, во, во, подождите. Слишком близко я не могу поставить. Во. Ну, пускай вот так стоит. Замечательно. Теперь у нас будет гораздо теплее. Так. Новое очко умений, кстати, у нас. Очко умений в группе «Мастер на все руки». Итак, посмотрим, новая способность, 4 сборки устройств выравнивая гипсом, так это понятно, монтер, а сборка быстрее на 20%, Штукатур выравнивание гипсом быстрее, и кафельчик, укладка плитки и панели быстрее на 20%, блин, я даже не знаю, ребят, что выбрать лучше, штукатур, монтер, сборка, штукатурка, кафельчик, ну давайте, не знаю, штукатуром что ли заделаемся, давайте штукатуру пока улучшим, я думаю, что мне это понадобится в ближайшее время. Время, Как же здесь все кривовато. Так, давайте плитку поставим поровнее, что ли, я не знаю. Так, shift. Ага, во, вот так вот хотя бы, чтобы было, блин, поровнее немножко. Да, Фу, вот так вот мне больше нравится. Так, ну что, а, приступим к следующему контракту. Хватит уже, как говорится, баклуши бить. Давайте уже действовать. Так, о, на почте целых три сообщения. Давайте глянем. Екатерина Иванова, порядок в гараже. А, Иван Пшеницын, батарея. А, Ева Жабко, немного... Гравия и, пис... и пару кустов. То что ж, давайте Екатерина Иванова пойдем по списку, да, выполним квест. А порядок в гараже. Здравствуйте. Короче говоря, нам нужно сделать порядок в гараже. А Выбросьте, пожалуйста, все коробки и мусор, ну, а также старые покрышки. А не забудьте также о том, чтобы вымыть окна, а инструменты лучше не трогать. А муж не любит, когда их кто-то перекладывает, потому что потом он жалуется, что не может ничего найти. До свидания, Екатерина Иванова. Ну что ж, Екатерина, принято, выезжаю, как говорится, по первому звонку, так сказать. Итак, прибываем, значит, мы по следующему контракту в совершенно новый дом, где на газонах просто офигеннейший порядок, ну, почти офигеннейший. Вот, нашел я пару сорнячков, надо бы их вырвать быстренько, может, мне дадут побольше опыта. Но мы не за этим сюда пришли. Мы, ребят, сегодня делаем обзорчик. Такой кратенький, первый вводный, вступительный, да, на моем канале по игрушечке под названием «Хаос Флиппер». Отвлекаться на мелочи, времени просто... А нет, что я машину могу даже... Даже могу машину руками передвинуть. Да вы что, смеетесь, что ли? Че, серьезно, да, машину руками? Вот просто так, в любое место. А нельзя было за руль просто сесть и прокатиться. Ну, хотя, кто мне даст за руль? А с другой стороны, кто мне даст ее руками переместить? Ну, ладно, ребят, не будем цепляться. Это же всего лишь, черт возьми, игра. Так, ну что, переходим в проблемное место, я так понимаю, да, в дом ломиться не будем, мы же с вами умные, интеллигентные люди, мы же знаем, что такое гараж, блин, а что такое дом, домой ломиться, естественно, мы не будем, хотя, ребятки, если кто захочет, можно вот так вот дверочку приоткрыть, да, и пошариться здесь в чужом домике, может, найдет что-нибудь для себя полезного, ну, а мы пойдем в гараж, вот оно, что... Вот это да, вот это вы здесь устроили Ну блин, что за люди Ну как свиньи, ей богу, в свинарнике живете Нельзя как-то поаккуратней что ли? Ну что, достаем нашего верного друга И помощника, и товарища, это Швабра Мистер Швабр, здравствуйте, пора нам Заняться бы работой, для вас тут очень много Работы уготовано, тут он, смотрите Наследили, нагадили Все, короче, засрали И нам сейчас нужно это разгребать Ну что ж, мистер Швабр, давайте, не ленитесь Пора бы нам потрудиться Ничего, ребята, такого, что я разговариваю со шваброй, потому что это мой первый Ближайший друг и товарищ в этой игре На сегодняшний день, поэтому приходится Находить себе собеседника, куда деваться Так, ну что ж, значит, убираем Ребятки, весь всю грязь с пола В основном, я смотрю, тут основная грязь У нас на полу, может быть, даже На стенах есть, сейчас, ребятки, все мы Углы проблемные, естественно, посмотрим Какая-то здесь, блин, прям сочная грязь Она сразу не убирается с первого раза Ее нужно очень долго оттирать Я смотрю, не как у меня дома Сразу видно, конкретно нагадили Так, а, смотрим на стенах На столе, кстати, немножко грязи тоже есть Давайте ее тоже уберем, отлично Это тоже хорошо Так, убрать мусор, мне пишут а С грязью, я так понимаю, покончил Кстати, вот там вот, ребятки, а, да, гараж 34 метра квадратных а, Есть Под пунктики, а, Этого помещения, то есть, что нужно сделать Это убрать мусор, помыть окно Так, а, помыть окно А, убрать мусор, а, ну, с мусором а, Я говорю, у меня уже прокачан навык так, тихо-тихо, что-то тычешь в коробку. А, вот эти вот все предметы мусорные у меня отображаются, как видите, на мини-карте. Отлично, новое очко у мини, друзья. Мы развиваемся, растем потихонечку. Так, так, так. Так, про инструменты я помню, что женщина мне сказала, чтобы я их не трогал, потому что мужчина ее очень сильно не любит. Он очень сильно начинает ругаться, когда перемещают и перекладывают его инструменты. Хотя я бы переложил их как-нибудь по-другому. Ну да ладно. Будем действовать строго указанием, а, и, иначе придется очень много лишней работы переделать. Ну, а я не люблю лишнюю работу переделать, поэтому сделаем только то, что нам подсказали. Итак, вот это все убираем, велосипеды не трогаем, я думаю, что они сами с ними разберутся, да, велосипеды пускай здесь валяются. Так, и окно помыть надо, да? Так, уб... а, убрать мусор, я что, не весь мусор убрал? Тихо-тихо, где-то еще осталось. А, вот две покрышки, Отлично! Да, как все-таки хорошо, что вот, это, вот эта способность есть, которую я недавно развил. Она помогает очень сильно отображать, где мусор есть в квартире. Так, в помещении, точнее, в который, которое мы убираем сейчас. Так, ну и осталось помыть окно. Так, чем, же бы, чем бы нам помыть окно? А, пожалуйста, на выбор, ребятки. Монтировочка, топорик или кувалда. Я бы, наверное, использовал кувалду, да, я бы помыл окно просто в мгновение ока. В один только миг. Оно бы у меня стало максимально чистым. Но... Да, это у нас, ребятки, нельзя сделать, поэтому мы будем действовать по инструкции. А по инструкциям у нас, ребятки, вот что. Нам дают, значит, что... Вот такую вот штуковину, которую надо туда-сюда елозить до тех пор, пока у нас окно не станет чистым. Что за извращения такие, а? Я не понимаю, что за извращения. Еще этот скребок еще а, так неудобно елозит по этому окну. Просто капец надо, блин, как на самолете им управлять, чтобы он шел именно туда, куда нужно Черт возьми, ну что ж за дела-то такие, что ж за неудачный день, предлагают поработать каким-то непонятным инструментом, чтобы очистить это, это окно, ну капец, сейчас мы, ребят, все очистим, хватит ныть, хватит уже ныть, а сделать-то осталось всего ничего, так, убираем, значит, мы все, о, отлично, завершенный заказ. Мы все задания выполнили, нам 26 тысяч дают, заказ готов на 100%. Уйду ли я с этого участка? Конечно же, друзья, уйду. Ведь нам нужно посмотреть, возможно, взять еще попробовать один контрактик. Так, ну что ж, мы выполнили, принимаем, завершаем этот заказ. Играем, ребятки, в хаос флиппер. Что вы думаете по этому поводу? Пишите свои комменты, я обязательно почитаю. Также нам дают, ребятки, подсказочки, собственные фотографии и картины. А ты заметил, что используя закладку «Галерея» на твоем планшете, можно выбрать любую картинку и повесить ее на стену как картину или плакат? Хм, не знаю, я такого не видел. Также ты можешь использовать закладку «Фотоаппарат», чтобы делать фотографии из игры и, сво... и увековечивать свои произведения на диске. Замечательно, давайте попробуем, как же это сделать-то. Так, так, так, блин, такое ощущение, как будто у меня каждый раз кто-то, блин, после того, как я ухожу из своей хаты, кто-то приходит, да, и специально мне здесь опять стреляет везде во все углы. Это, ребятки, не дело, надо бы мне собачку, что ли, завести, что чтобы такого не было, чтобы, если вдруг кто-то зайдет, айте его за задницу, и все, и все гуляй, дорогой, да, с дырой на жопе, блин, вообще, не знаю, прям зла не хватает. Каждый раз одно и то же, каждый раз приходится мне чистить, а после неизвестно кого. Так. Давайте, ребят, посмотрим, как делать, как делать а, фотографии. Так, что-то у меня там оповещений как-то много всяких. Так, фотоаппарат. Есть фотоаппарат. То есть, я так понимаю, куда я навожусь, я делаю снимок. Давайте мы, знаете, что сделаем? Во! А, у нас есть вот такой вот участок. У нас есть вот такой вот дом, а, да, это наш сарай. И чтобы, ребят, запомнить, это наш сарай на, на, веки, на веки вечные, мы сделаем вот такую вот фотографию замечательную. Да, отлично, давайте жмякнем. Так, фотография сохранена. Открываем галерею, и что же тут можно сделать? Так, эта фотография не нужна. Вот, мы только, только что сделали вот эту фотку. Ее, кстати, можно отредактировать. Это у нас размер, я так понимаю, фотографии. Мы можем как-то так, секундочку... Ну, один метр, это у нас стандартный размер, да, я так понимаю. Так, секундочку, где у нас был метр? Вот он, метр, отлично. И мы можем, собственно, ее и купить. А если я уменьшу размер? Мы просто как-то ее сплюснули, да, не очень-то мне нравится. Так, 0,6 метра. Да, давайте попробуем такую вот фотографию сделаем, 0,6. Или даже полметра давайте сделаем, 0,5. Во, она вроде тоже пропорциональна. И давайте-ка возьмем, сколько она, интересно, стоит у нас фотография такая. Так, сколько? 14 тысяч рублей. Я в каком месте эту фотографию купил вообще, а? Я в какой магазин зашел, чтобы за 14 тысяч мне предложили эту фотку, друзья? Да, мы выбрали размер, она у нас достаточно небольшого размера стала. И мы можем вот так вот, ребятки, на стену, да, ее вот сюда вот пришпандорить. Отлично, просто вот такой вот у нас, ребятки, останется снимок на память о том, какая у нас халупа была захудалая, когда мы начинали играть в Хаос флипер. Так, ну что? А, попытаемся а, еще что-нибудь сделать в своем доме между делом Ох, а зеркало-то что-то криво висит, надо поправить, непорядок Так, надо... ровно над раковиной и повыше, потому что рост у меня такой достаточно не маленький Так, а, сюда значит а, заходим и смотрим, это что у нас, это понятно, что у нас такое Так, лампочка вроде на месте, а, здесь что-то должно быть, но здесь его нет Можешь купить и установить здесь Полотенце-сушитель, друзья. Давайте посмотрим. Зайдем в магазин и посмотрим. Полотенце, полотенце, сушитель. А, монтируемый полотенце-сушитель для ванны. Сразу же нашел. Очень удобно. Все. Так, 2500. Отлично. И куда же мы его поставим? Так, ниже не опускается, выше нет. А, в общем, вот только в определенной области. Ну что ж, раз так, то вот сюда вот мы его и устанавливаем. Так, установочки проверим. Это что мы тут такое? Закручиваем что-то сверху, я так понимаю, да? Какую-то контрагаечку или контраболт. Ребят, назовите правильно, как эти, как эти штуки называются. Я, я плохой сейчас сантехникой... У меня мастер на все руки в реальной жизни Поэтому не могу знать, как называются Некоторые элементы, поэтому если кто-то из вас подскажет Что вот это я делаю, это понятно Вот это я понимаю, что это кран Я буду, ребятки, вам благодарен, если просветите а, Неосведомленного а, Паренька в этих всех делах Ну да ладненько, а, в общем, пускаем в Горячую воду, да, друзья Мы сделали это дело а, Мы поменяли, поставили полотенце сушитель в ванной комнате Теперь мы сможем легонечко О, секундочку, ух ты Ничего себе, вот так вот даже, ребятки, можно светом управлять, офигеть, я просто световых дел мастер, классно Да-да-да, я думал, тут он автоматически включается-выключается, здесь тоже так же, да? О, отлично, прям открытие для себя сделал, так, ну что, так, что здесь делать вообще-то пила в углу? Блин, кто сюда эту пилу поставил? Это что, домик лесоруба, что ли, был какого-то, или что? Так, а ее может быть куда в угол вот сюда уберем. Так. Или на подоконник. Она сюда уйдет в угол, нет? Давайте посмотрим. Так. Да, друзья, можно ее за Вот тут ей самое место. Я не знаю, почему она там на видном месте лежала. Вот, закрывать спрячем и не видно будет. Отлично. Тут прям вообще как для нее место изначально было. Так стул, что-то мне не нравится, как стоит. Давайте поставим поровне. Да-да-да, друзья, в хаос-флиппере можно все настраивать, как вам хочется. Вон, видите, даже кувалду положил на подоконник, а там ей гораздо. А, удобней. Так, ну что ж, немножечко мы обустроили свой домик, свое первое жилище. Как нам представили это жилище, это наш сарай первый, мы, мы в нем и живем. Так, давайте посмотрим, а какие еще есть у нас а, контрактики. Почта у нас все увеличивается, контрактики растут. Так, давайте посмотрим, у нас тут есть, значит, Иван Пшеницын а, с контрактом на батарею. Есть а, у нас, значит, О, Ева Жабко. У нее, я так понимаю, задание связано с травами, с кустами и прочим. Давайте, ребят, для разнообразия метнемся так в это место и попробуем поможем а, с участком, я так понимаю. Да, немного гравий и пару кустов. «Привет! У меня дома прив... приватный стоматологический кабинет. Я могу справиться с дырками в зубах, но с дырками в земле и кустами не очень». Засыпьте, пожалуйста, каким-нибудь гравием или чем-нибудь другим все сорняки и газон перед домом и посадите что-нибудь, а, но только чтобы было красиво. Спасибо, Ева Жапо. Ну что ж, Ева, я принимаю ваш заказ, как обычно, да, я же мастер на все руки, черт возьми, или кто, и, это, и этим я зарабатываю на свою жизнь, поэтому сейчас все организуем. Сейчас не будет у вас лишних дырок, а будет, будут только дырки а, в зубах. Ну, не ваши, конечно, а у ваших пациентов, я имел в виду. Так, а, ну что ж, посадка растений разблокирована. С этого момента ландшафтный дизайн стал доступен. Ну, ох ты, как быстро, а мы развиваемся. Так, посмотрим, что нам тут. Ох, вот это особняк, я понимаю. Так, ты разблокировал садовый шланг. Поздравляем, с помощью садового шланга ты можешь поливать цветы, наполнять водоемы и смывать грязь с наружной стороны дома. Так. Вот это я понимаю, да, Мишка. Это не то, что у меня мой сарай. И смотрим, друзья, что у нас здесь имеется. А, убрать сорняки надо, да? Смотрим сразу на участок. А, раз, а, рассыпать покрытие гравий двухцветный. Гравий двухцветный, друзья. Купить несколько и погнали. что как-то я много прям сыпанул. И где же мы? А, гравий одноцветный у нас тут. А гравий двухцветный, наверное, должен быть вот здесь. Короче, пробуем, друзья. Пробуем, работаем а, с разным типом гравия. Блин, прогресс идет? Нет, не пойму. Да-да-да, прогресс у нас движется тихонечко вперед, как только мы начинаем засыпать все эти места. Да-да-да, наверное, скоро мы засыпем до конца разным типом гравия. Блин, вот тут, кстати, надо осторожнее возле краев. Там у нас что-то почему-то проблемно как-то засыпается. А мне только кажется, что в зеленой области надо поорудовать гравием и будет нормально. Так, и вот эту часть тоже, скорее всего, надо засыпать таким гравием. Опа, я смотрю, у меня задание выполнено. Гравием, значит, мы засыпали что нужно. Больше не требуется посыпать гравием. И сейчас необходимо приобрести какой-то кустарник, да. Кустарник хвойный, мне пишет, надо приобрести. И делаем Е, вставить растение. Вот что надо было сделать нам. Вот у нас, значит, наша область, куда нам нужно посадить кустарник наш. Вот, копаем ямку сначала, вот такого вот а, диаметра. Давай, давай, копай, не ленись. Еще глубже, еще глубже копаем, значит, такую ямочку. Да, я, я знал, что просто так оно не должно быть. Отлично, яма выкопана достаточно. Берем растение и садим в эту ямку, присыпаем землей. Вот таким вот образом. Давай, давай, родной, давай! И вуаля, кустарник посажен. Так, кустарник хвойный. Нам помимо того, что мы просто-напросто посадили, друзья, еще нужно и полить растения из шланга Так, поливаем и еще немножечко Так, один кустарник у нас есть И второй кустарник мы тоже поливаем И что у нас, друзья, происходит? Да, практически прогресс на максимум Я так понимаю, в каждую область а нужно посадить по такому кустарнику Ставим и начинаем копать под него ямку Но, Оказывается, ребятки, затея с копанием ямок не такая уж и сложная а, нужно всего лишь просто-напросто Разобраться, как это делается Копаем ямку Да что ж ты, сколько можно копать-то уже Хватит под такой маленький кустарник Что за яма-то гигантских размеров Так, отлично И садим кустарник сюда, отлично Присыпаем Земелькой родной нашей И поливаем, отлично Так, ну что Еще один пункт есть И последняя область осталась, наверное Я на это очень сильно надеюсь Делаем то же самое. Можно даже посмотреть для разнообразия. Вот такой поширше поставить сюда. Да. Вот такой вот кустарник. Так, он у нас будет крест-накрест. Давай волосатые лапы, копай уже быстрее. быстрее, копай, быстрее. Отлично. Просто великолепно. Ты просто мастер, ламастер. Так, отличная ямка, садим сюда кустарничек, присыпаем его, и вуаля, должно, по идее, сейчас завершиться задание, я надеюсь на это, и полив пошел. Так, да, друзья, завершили заказ, наконец-таки все задания выполнены, я думаю, что стоит переместиться. Ну, неплохо, мы заработали 95 тысяч, все-таки у стоматолога, ребятки, делали посадку растений, а не у кого-то там, поэтому и такие зарплаты, поэтому всегда нужно знать, у кого делаешь... Ремонт. Ну что ж, ребят, вот такая игрушечка под названием House Flipper это у нас симулятор просто мастера паренька на все руки. Что вы думаете по этому поводу? Но для того чтобы братишка Scratch продолжал, ребят, играть в House Flipper и дальше, давайте наберем на эту серию хотя бы 250 просмотров и 50 лайков. И братишка Scratch будет дальше пилить с удовольствием видосики по этой замечательной игре специально для вас. Но ну, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца и напишешь.